Всем привет, меня зовут Макс Прайм, um, мы пробуем ютубер Live Oh God, за 20 минут, да? давай, начинаем, тут мы все настроили, главное то, что происходит у меня, ладно, смотри, значит, я вам покажу спойлер, так, вот, 30 диатуры. Сейчас я вам покажу кусочек того, что я вам проходил раньше, все, в принципе, это хватит, полю что куда мы найдем постараемся вернемся в меню. так выходим начнем заново по-быстрому с 20 минут кто не в курсе с самым обновлением то смотрите у меня наконец-то получилось да, получилось я сам верный тубер Это Ор, я управляю собственной компанией. Прикольно было бы управлять кем-то, но путь будет долгим и тяжелым. Кстати, тут вспомнил, что я так не делал не снимал про а не знаю, что тут скрывать. Вот моя история, поэтому надо попробовать. Пробовать. Угу. Жаль, что нет украинского, было бы легче намного блин, на можно мне случайный реле можно случайного а ну ладно подбирайте мне я за рондом хочу знаете думаю неважно какой он у них круче что-то не не не намного легче так думаю будет нет нет нет нет Здесь внутри, смотри, смотри, смотри. Капать вот он похож, кстати, был. Ну, ладно. Хорошо. Может под Далки. О, закоп. Вот, узкие, узкий. Ладно, пойдет. Обувь пойдет. Все пойдет идет я убирал гений, значит, выбираем гений Вашу у нас тут есть суперзвезда, бизнес-эксперт в чем ваша одержимость? никак нет ничего нового вы бизнес-эксперт и считаете каждый цент полученный за видео а гений вроде бы как новое, веселее, легче учиться вот, короче, из них как-то надо в чем? мечтая всей вашей жизни на какие человек который короче наверное из этих может, такой стандартный день я, я вроде бы как жаловато вроде бы как безумный а бизнес прям каждый цент малеста так могут быть поступать почему бы не такой стандарт с этим у нас легкий старт он самый тяжелый скорее всего который помешаны на деньгах так давайте все же проверим ваше время проведем время э -э вы хотите развлекаться ни о чем не беспокоиться так вот давайте проведем время развлекаться не беспокоиться. хотя мне деньги не нравится лучше всего вам все равно что думают остальные учиться но веселее легче вы посещаете себе учебе но. кстати можно знаете, что еще сделать как бы сейчас можно поддержать что-то прикольное например фон какой-то фонд, какой фонд чтобы не было каких-то войн я знаю что в странах разных сейчас очень сильные войны мы поддержим э одну страну потом если реально будет все окей ну для меня это прошли потом мы сможем поддержать других вот например в Сейчас там конфликты в Индии с Пакистаном, там еще как-то Китай что-то помогает Пакистану, а вот Украине естественно сейчас мы найдем прикольный флаг для поддержки, потому что там очень жёстче И если не победит Украина, то я знаю что будет дальше, там просто рядом конфликты, поэтому сейчас не знаю даже, как какой флаг выбрать. Ладно, это так этот. Красивый, кстати, флаг, мы Сохраним его здесь. Так, тут, тут, вот, вот, вот, вот, вот, Прямо вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, пока я не забыл напорно прям большой такой знаете. вот подержим ну какой хоть поддержка вот будет рядом э, где-то с моим как он Нет, не подходит не знаю наверное будет вот, вот здесь мой замочек этот вот может, здесь как он ну не знаю ну вы короче поняли о чем я вот чтобы вам вдруг не мешал то я удалил сильно хотите удалить изображение на да. короче понял зашел я закрыл ну, все вы поддержите украину а дальше поддержим сирию конечно если она за людей вот индию потому что она освободилась типа из Великобританская Империя Великобритания уже все поняла Поняла как Германия Россия еще ничего не поняла В чем вы хотите говорить в вашем канале Первая будет игра, потом все остальное Называется Вы настоящий геймер, покажите своему миру все мастерство Закрыли тоже лайк Адем Прайм, давай посмотрим адем. Прайм Будет фантастика название канал начинаем с этой комнаты комнат начинается моя карьера и когда мы с мамой сюда только переехали у меня было немного друзей сейчас я покажу с чего надо начать чтобы стать номером один среди тигров Базовое управление, перемещение персонажа левой кнопка мышки, перемещение правая кнопка мышки, вращение Alt сюда, к изменение масштаба Кринт сюда, вот скринт, базовое управление уже показывали мышку. То, тогда моим развлечением было делать видео по играм, которые лежат у меня на боках подойти к полке мои игры лежат на это полки первое видео выбрать игру и тип видео подойти нажать э, так выбор такого а сноршника высокая декабрь стратегия на пк выбираем геймплей продолжаем на этот этап настройки на этой этапе вам необходимо настроить веб камеру то что я сделал какие микрофон то что я сделал будет использоваться для записи видео. У вашего компьютера ограничение количества очков, визуализации, которые можно классно визуализацию, которая зависит от комплектализации большинства проведенных построек, улучшения качества видео, на этом требует затрат очков визуализации. Энергия с этим монтажер okay. Com -при, Com компьютеры спицы рабочая станция ладно у нас комп рабочая станция веб камера то что сейчас она самая лучше кстати потом и веб прокачаем сто процентов говори купим микрофон я хочу тоже стать популярным раньше наверное, был вообще дикий микрофон поэтому начнем с национального компьютером ноутбук На у меня будет такой 7. ну вроде много так что мы купим побольше потом Дальше у меня появился микрофон, потом лучше микрофон, не, не, потом камера, потом лучше микрофон. И уже стали без фильтра, одновременно направленный, направленный это вроде влево вправо ухом, У нас так, большой правый, как будет так, микрофон, выбор, значит, разрешение низкое для данного видео, у нас вообще высокое станция 1. Потом, кстати, можно шоуводный геймплей. Так, ну давай, шоу потом. Больше можно не нанимать кого-то. У нас, короче, показываем срок уровень Нас, первый пока 500 баксов, ничего не делать вот. Этап записи. На этом этапе вы сталкинетесь с разными задачами, которые будет решать расшир... с помощью карточек карточка на поле. каждую карточка используется определение ви, определенное видео имейте очки навыка навыков и создайте видеоклип ну, ладно и знаете короче идеи имеете очков и из видеоклипов выберите карточку которая лучше подходит к ситуации и на Наоборот, как можно больше очков. Наберите как можно больше очков. Новые карточки на из трех. Чем вы там играете? Запись завершена. Я не клацал мышка но автоматически. Я бы тоже так хотел. Но ручную придется. Или кому-то хоть сделать. Этап монтажа. Сейчас сам будет. Это мы сняли автомат. То есть так классный снял. Даже мой монтаж сделал. Создайте видео переставляющие клипы на дорожную дрожку монтажа и попробуйте склеить их как можно лучше вы также можете добавить эффекты э, применения во внимание кольца очков визуализации комп компьютера и наконец используйте кнопку обработка что так, так знаете камера вообще дикая ну он тут. Оп, нам нужно видео. смешилки Концепция, ладно, не будет плохой всегда так. Но мягкий фокус есть. Правка цветом хай будет. Тебруком. Загрузка один час, загрузка два. Типы какие я? жесть У, уже все? Ю吧. Русское видео это ваши очки за видео и опыт за проявление навыков. В зависимости от получения результатов вы должны решить загрузку видео или нет. Поскольку это ваше первое видео, давайте его загрузим. Хорошо, результат популярность игры 74 популярность ok, 4 интерес 70 рекорд 1, Качество видео актерская игра это я геймплей мы меня до сих пор ух ты до сих пор раздражает сколько времени убирает загрузка видео на канале но я вот что тебе скажу видеть как все больше становится кстати на 7 минут просмотров больше становится просмотров подписчиков и денег это всегда захватывающе Короче, 7 минут осталось. Кроме того, еще есть комментарии, которые могут, это, могут понять, хорошее видео вышло или нет. Фух. Каждый месяц у меня текст, поэтому надо ходить на учебу. Нет, тест. Ну, если я его не сдам, то получу, то получу награду. Если я его сдам, то получу награду. А если проблема он не убьет груду. Посмотрим. Учеба, чтобы пойти в школу мне нужно было всего лишь войти из комнаты учиться да. Погнали. учеба с ученки 7 январь э -э -начало, начало года тут еще... блин так, я уже прошел стандартный тут нас уже. у меня всегда была возможность проверить их готовность к тексту. к тесту текст заглядываю в календарь телефона учебы и хорошие оценки этого еще не все также мне нравится совершать покупки и следить за навыками принятия О, мне не нужно было покидать свой дом секущими чтобы что-то купить довольно таки быстрый способ что-нибудь приобрести это заказать в интернете ну да как сейчас покупки используйте пока для покупки по учебу просмотрим 8 лайков 1 лайка 20 процент 5 подписчиков суть прикольно денежка 0 проект правительство покупка информации улучшения нового видео поиграм прикольно 0 просмотр 100 долларов что дальше отмена ух ты я отмен нажал так я отправился покупка, что дальше. Вот мы и узнаем. Ознакомились с основным процессом создания видео и моим объяснениями. Впереди ожидаем множество трудностей. Множество трудностей. Но мое решение стать тигром было непоколебимым. Никто не может меня остановить. Моя мечта обязательно осуществится на первые шаги 500 ухты я не видел школьная жизнь 2 семь дней что а вот. у нас просмотр идет что дальше будем делать все отстали от нас отстали на 4 минуты я прошу обучение за 16 минут кровать это я должен устать, на да? отдых энергии я уже кстати устаю так какие, видеоролик устранить продолжить содержание комментарии ладно ⁇ -мо ⁇ 0 бакса 20 подписчиков ничего себе подписчиков просмотр 8 лайков лайк как всегда школьная жизнь наши дни вот все уже показать результаты так так геймплей по новостям игры Консоль, интерес, э, геймплей, жанр, стратегия. Ну ладно, видео 8 лайков, 1 дизлайк, затрат, затрат. Лучший комментарий модер. Чтобы видеть комментарии требуется талант модера. Ратор. Окей. Ох ты, его получили электронное письмо. Поздравляем, вы 777-ое посетители нашего онлайн-магазина. Продолжайте читать, чтобы забрать потрясающий приз что дальше удалить потрясающий приз ну давай ух ты вы 177 и посетите. посетитель и мы хотим вручить вам 20 долларов которые вы можете потратить на что угодно окей да, потратим счастье контент о это мы сейчас но видео по играм прайс за покупка а за играми нас доминт у нас стоит купить, получается, всем шанс там давай посмотрим. Первое. Вот так. Какой-то магазин. Ух ты. М -м Клавиатура. 0 Так, а, ну, это нужно. За 20 баксов. За 125 не нужен баблу еще не хватает. А, это что наше? Это что можно? Мини-микрофон, наушники пианино. Мышка. Процессоры. Телефон наушники микрофоны веб-камера да покруче веб-камеру купим чтобы было яснее все вроде бы уверен что хотите выйти да все заказы 40 баксов пожалуйста первые шаги 29 50 получается так что там не устали пошли с ним еще пройти покупки с ним пока ставка прилетит еще так средний уже продать у нас нет денег потому что полка нам докупить кстати 70 лайков завершение серии чтобы подговорить подухо интерес гореть интерес очень надо геймплей там можно еще быстро но очень четко как-то так вот. в общем не купили не придет но ладно без фильтра фильтра начать запись так что 2 О, блин, <сupis> <сupis> начали в запись Запись 20 секунд осталось Смешные кринж. За три получается. Давай смешной кринж. На. Сначала начинается с мавла, да? Капанье. время до начала игры. двойка Давай этот а, уже происходит, на тебя отнял приплюсовал при, ноль. Ладно. О, да, что-то как я вообще клеить не смогу. Вообще можно тебя пляпу Ладно. Ну, ладно, хоть, хоть не минус. Юлик, хватает. Правка цвета. Все, таймер вышел. Все, значит, удачи, пока. Получается так. Пока.